Героями сегодняшнего видео будут кодеки, это Apple ProRes 4.2.2 и H264. самый популярный на сегодняшний день кодек. А вообще, я хочу подробно рассказать, зачем тебе прокси в Final Cut и зачем тебе оптимизированные медиа. Наверняка, ты хоть раз задумался, зачем нужны галочки, которые можно поставить э, вот здесь. Итак, тема сегодняшнего видео H264 и кодек Apple ProRes 4.2.2. Final Cut Pro может воспроизводить множество форматов мультимедиа, а также предоставлять опции для преобразования твоего видео в другой формат, чтобы сделать его пригодным для редактирования. Это может понадобиться, если у тебя слабый комп или очень тяжелые видеофайлы, например, снятые в 4K60 FPS. Для начала спрошу: ты ведь в курсе, что твоя камера при записи видео сжимает поступаемый в него видеопоток при помощи кодека самого популярного кодека на сегодняшний день это кодек H264. Это на сегодняшний день самый популярный кодек для компрессии видео. Он просто повсюду. Его используют для сжатия видео в интернете, Blu-ray, телефонах, камерах наблюдения, дронах. В общем, везде. Все сейчас используют H264. Он появился в результате 30-летней работы с одной единственной целью. Уменьшение необходимой пропускной способности канала для передачи качественного видео. А теперь немного сложного текста. Видео в нежатом виде – это последовательность двухмерных массивов, содержащих информацию о пикселях каждого кадра. Таким образом, это трехмерный массив байтов, двух пространственных измерений и один временной. Каждый пиксель кодируется тремя байтами, один на каждый из трех основных цветов – это красный, зеленый и синий. Таким образом, 1080p при 60 ГГц равно 1920 умножить на 1080 умножить на 3, что примерно равняется 370 мегабит в секунду за... Короче, это сложно, просто поверь на слово, что без сжатия было бы практически невозможно что-то снять Даже Blu-ray диск на 50 гигабайт мог бы вместить всего на всего пару минут видео. Apple ProRes 422 – семейство проприетарных кодеков. Проприетарные, кто не в курсе, это частное программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей, в данном случае компании Apple. Так вот, этот кодек также предназначен для сжатия, но с наименьшими потерями, чем h264, разработанный компанией Apple Inc. и впервые представленный в апреле 2007 года в видеоредакторе Final Cut Studio. Основные применения монтаж видео – стандартной и высокая четкости, а также цифровых кинеформатов до 4К во время постпродакшна. Соответственно, объем этого видеофайла будет гораздо большего размера. Вообще, если коротко, то H264 можно сравнить например, с опытным туристом, который выкидывает из рюкзака все лишнее и оставляет самое необходимое а Apple прорез набирает в рюкзак все, что только можно взять. Этот метод отбрасывания ненужных участков называется сжатием данных с потерями. H264 H264 кодируется с потерями, отбрасывая менее значимые части и сохраняя при этом важные. Теперь вернемся в Final и посмотрим его возможность конвертировать видео. Если вы импортируете видеофайл в монтажку стандартным способом, то при этом Final Cut каждый раз тратит ресурсы компьютера на разжимание сжатых кодеком файлов. Избежать эти процессы можно двумя способами. Перекодировать видео до начала монтажа Первый способ – это создание оптимизированных медиа. Эта опция перекодирует видео в формат кодека Apple Pro S422. Для чего это нужно? Это обеспечивает лучшую производительность при редактировании видео, быстрый рендеринг и лучшее качество цвета. Только не стоит думать, что у тебя улучшится качество снятого материала. Естественно, оно останется таким же, как в исходнике. Просто видео будет не таким сжатым, как при кодеке H264. При этом надо понимать, что видеофайл у тебя получится гораздо большего размера по сравнению с исходником. Второй вариант создание прокси. Этот параметр создает файл прокси видео. Видео перекодируется в формат с названием Apple ProRes 422 Proxy кодек, который уменьшен в размере по разрешению в 4 раза, а значит занимают значительно меньше места для хранения, чем оптимизированные файлы. Ну, либо, например, это можно понять э, здесь, что это у тебя 4К разрешение, импортируешь в прокси, он у тебя в 4 раза меньше по соотношению сторон. Так, видео перекодировались, теперь для того, чтобы э, работать с ними, тебе нужно нажать вкладку view и отобразить прокси-медиа. Нажимаем галочку и видим, что большинство файлов у нас превратилось в такие красные квадраты и монтажка их не видит. Это значит, что они сейчас скрыты и они не прокси. А файлы, которые отображаются, это файлы перекодированные. Я хочу показать на примере, как выглядит оригинал файла. Для того, чтобы увидеть, где он находится, нажимаем правой кнопкой. Review Finder, вот у нас оригинал файла, выглядит он таким образом, снят он в Full HD, и я хочу показать тебе для сравнения, как выглядит файл Прокси Media, он находится непосредственно в проекте, в который ты перекодировал, в данном случае у меня это event, библиотека, вернее остальное, правой кнопкой мыши щелкаем показать содержимое пакета, здесь ищем event. Я уже рассказывал, что ивенты это отдельные папки. Вот у нас папка Питер. А, прокси у нас находится в, в Transcode Media. Вот у нас Proxy Media. А, ищем этот же файл 749. Ну, собственно, можно открыть любой. Давай откроем тот же самый. И вот это прокси создана программа Final Cut, буквально в, там, в два клика. Разница на лицо, да? Надеюсь, я понятно объяснил, немного замутно, но просто стоит посмотреть на то, что перекодированный файл в прокси это в 4 раза меньше файл форматом, чем оригинальные видео. Пожалуй, на этом все. Здесь как бы объяснять особо и нечего. В Final Cut переконвертация в прокси реализована настолько просто, что это делается буквально в 2 клика, ты видел все сам. А на этом все. Подписывайся на канал, если тебе это нужно. До встречи!